твои слова на ветер, ну зачем тебя я встретил? Ускораешь мое сердце как энергетик Все твои слова, все, слова, все, слова, все, твои, слова, все слова. твои слова, все твои слова Все твои кидаю спам, я из-за тебя опять не спал Это бесконечный сериал, ты не звезда, но ну, а кто же я? Лишь второй план, моя роль там 200 ударов в минуту, все никак тебя не забуду И мой разум будет компьютер, что вожмешь на кнопку ребута? А Я взял меня поменять актриса, думал я буду Всем скажи, почему? Разгоняешь кровь, учащаешь пусть Ты знаешь, что потом я к тебе вернусь Вижу твою ложь, но хочу еще столько лишних слов Но я восхищен все твои намеки, все твои секреты Все это не стоит ничего Тебя Блэк Монстер Когда я с тобой Чувствую себя как ромстер Не могу тебя против Сложно что будет После слова Дома буду поздно Это слишком несерьезно. серьезно Перекол уперекает Зверя тебя Перекол ты так сапу Перед на эту Блэк Монстер Мы с тобой снова горим И он на свету план Вик Жиз с тобой от повестки Надюр хостной админ -малин. Разгоняешь кровь Учащаешь Пусть ты знаешь что потом Я к тебе вернусь Веду твоя ложь Но хочу еще остаться